Всем хай, чем Хайнс здесь смея? Зерно. Сегодня будем записывать вместе с кем? А, ты да не пей мне. Ну ты уже попьешь, вот. Это икра в Кеймар работает сейчас. Давай, это твое оружие, Виа, лук. А это одежда. А че, кстати, это такое? Оп, такой лук прикольный. На стрелы тебе надо? Ща погодь. ты таких. Технические -чи шика, шико -шик ши, ладки. Вот она же стены. Иди, иди сюда, пожалуйста, поже, позже Сегодня мы пройдем вот вот все игры. Так, шестая игра. Не туда. Понял, пошли. Так, погнали. первый игрок где? А бежим быстрее. F1, кстати, это так круто. Начнем. ну давай, беги, да, беги. Так, так, так, а как тут управлять, интересно? Не помню, а такой... тут с помощью укаст это на следующей серии мы будем уже использовать моды. пока это что? Ой. Ты не знаешь, что такое моды? Я бы даже... Я бы сейчас, я бы не И палатки какие-то. Подожди. А Антоха, хоть и портирован Тупо. Так. Неверно, Аргу. Ну все, давай. Когда обижать? Как говорится. Красный цвет, Ой. зеленый, красный. Я тебя вижу. Зелен. Зеленый. зеленый цвет, красный. Да гадость! Не успел. Вот так вот. А, вот так вот так, так вот а, как вот так вот вот а, так вот вот так вот вот вообще вот, а, а, а, где вот, <связываешь> <связываешь> а ваш режим изменен на режим этого дудика а? я первую игру не прошел переходим ко второй как... да. вот я обязан сегодня хотя бы пройти пять игр вот все, дик мне. Сейчас погоди, спам поставлю тут вот все. Так не туда, а туда надо, да? Вторая игра. Оп, оп, оп, оп. Я буду с F1 играть, потому что так весело. С... С... Ты чё? Да я тебя подталкиваю, как бы. О, а все, это... это моя самая Эй. любимая игра. Так, а... Я два топора возьму. Дочки, слышь? Давай, да Давай, ты... это, так тут я... Как я выбираюсь? выбирай мне фигуру. Так, фигуру. Значит, да? Тут да, удочки есть. А ты, а ты, да. а ты удочки-то возьмешь? Я взял, ты че? Ну давай. оп оп оп оп оп оп Никуда. А <сосованный> все. <Солата>. все. <сосованный> я даже не прошу. Ай, я. Ай боже, ты мой. Ну, -поинт а сейчас слова. Быстрее пойнт, вот тут вот. Сейчас да, поставлю. По вот. Тебя или мне? <сосованный> ну, я... Ладно, я закрываю дверь. Сейчас я таймер запущу на 10 минут. Надеюсь, хорошо, давай. Так. Всего 10 минут вот. Эй, 3, 2, 1. А, давай. Ники, тут... Погод я Ники, я Ники уберу. Сейчас я Ники должен убрать. Значит, есть команда, чтобы убрать Ник? Да, сейчас погод я команду найду, чтобы Ники убрать. Я напомню, что там вот... Так вот надо, сейчас я Ники уберу. Так вот Тайм, не понимаю. Ад два, соответственно команда 2 Тим, убей. Нет, да нет, нет, не убивай, нельзя убивать. Я знаю, я, я все равно вижу Ника даже через стены. Я знаю, что ты видишь у. Тим, не, не понимаю, надо что, Жоин, надо кого добавлять. Плеер. Так я. О, даже... все. Все, все, все. Нет, я то, я ники убраны бы А я не вижу тебя. Сейчас погод. Я ви. Би... Ты, ты меня не видишь? Нет, вообще ты где вот? Ты мой Ник не видишь? Я не вижу. Опа. тогда вообще. А. Все. Пять, четыре, три, два, 1. Все. я время случайно запущу сейчас, все. Время запущено. Я тупо не знаю, как просто тупо так искать можно. Здрасте. Нет, не попадай, не попадай, дядя, дядя, дядя, да-да-да-да. -дя -дя -дя -дя. -а. Нет, поезд, не убивай, пощади меня, пощади. ай спасите ради Бога. ха ха сраку просто! Ааа, спасите ради бога. Ой! А ч он меня убивается? <гибись> да ты не попадаешь, потому что у меня такое что взбыло. Дибе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты бы знал, что я сейчас тебя вижу. В смысле? Я через пять тебя вижу. Ах ты! А вижу, вижу. Трати. Нет, нет, ради блага не. Да я ну давай еще раз. Как время прошло? Давай еще раз. Две вот, минуты давай. даже не прошел, все, еще раз. Давай. Ты ко мне вот. только не-то Еще раз играем. Сейчас я только перезайду. зайду. Чу. Чтобы стила попала. Сейчас. Раз. Сейчас спячешь. Тупо как ты? Готов? Да, все. Вторая я прошел. Три. Два. Один. Вс ⁇ Вс Тупо, ты бы знал. А есть одно местечко, которое я знаю. Ты какой-то дверь. <соценно> <соценно> ты просто дверь открой. <соценно> Дурачок! Просто я тебя за скамил ник мой видишь? нет ну яичная а не я вижу ну пофиг ты надзиратель все равно тан тан тан тан тан тан тан тан тан Да тан да как я сейчас удочка так я удочку с прошлого раунда еще осталась Я без креатива. Даже тебя не попал, я видел. Тупо, стыдачи из меня мне кажется пошла. О, о, о, Тупо, ты че паркурщиком заделался? Ага. Не попади, не попади. Ну пожалуй, еще раз, раз. попытка. Последний раз, все, последний раз. Ну потому что, боже как, две минуты, также две минуты, прошу, считай до пяти. Сейчас Считай до пяти два, три, четыре, пять. Че погнал? Я таймер запустил. У -у -у. Мне очень интересно, тупо сейчас, тупо сейчас, тупо сейчас. Так твои шаги я не слышу, значит ты куда-то спрятался, мальчика. ты серьезно? ну еще раз, пожалуйста. Ладно, oh, да еще. раз. Ну, потому что боже, как ты выглядаешь? Я yes, с это с нормально стреляю. Все, да. Считай до десяти. Раз, три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь погнали, все-то. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, раз, два. оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, Я знаю такую нячку. Я передъеду. А стеллап просто есть. Я тупо буду. Сейчас тупо ватинички сиди и все. Ты я никуда не найдешь. Говорю сразу, я перед собой вижу стекло. стекло. О, бегает там кто-то. Бегает так, бегает так. Ой, это. Начал. <смех> Ладно, давай приступим к следующей игре. Ладно, все. Ты пэхеся ко мне. Это да. какая игра? Это уже? Четвертая игра. Да, это четвертая была. А это была четвертая? И сейчас. Да, будет? была, была, была четвертая. Я должен... Блин, ну если если я не выиграю, я мы еще раз будем играть, и ты будешь надзирать е ⁇ Или ты назирателем будешь? И ладно. Ну если чего говорю сразу, я лучше играю. А ты где вообще? Я уже на игре. В какой игре? А вот, давай. Ну, давай. Посмотрим. Ой, погоди. А что ты ломаешь, слышишь? Я не ломаю. Давай. Да, ну <izi> это нет. Сразу вкладываем Гоу-гоу заново, сейчас гоу-гоу заново, заново. Все игры, гоу заново, все игры, гоу заново, все игры. Все игры хорошо что ты покупаешь. Мне не повезло один раз, просто тупо. Все эти раунды я не могу пройти. Сейчас со второго раза. А может, кстати, я буду в Давай, беги. Жаль, вот это mm. не двигается. Вот, вот, кстати, Ну без. Ну, мы ну, у нас мод скоро будет. А может, что без пока без этой первой игры? Потому что я вообще непонятно, когда я скажу, и ты уже будешь двигаться. Ладно. И понимаю, а вот я... создать эти карты, даже моды не добавить. Да, вот это в чем проблема. Ну все, давай, я на второй сейчас пока египет. Вот. Эм, ты где? Ну, класс, я за пределы карты. Что, давай. Вот. Давай. Оп, все, готово. Удочки, раз, два, три, четыре. Выбирай, выбирай мне. А, ты уже это делал. Ну давай, знаешь, что, те сами, самые легкие. Но ну, не легкие, давай сложные. Средний, вот такой, ты Три, два, один. Погнал, погнал, погнал. Знаешь, что я могу вот так делать? Я могу так вот оп! о Вот так вот тупо диха. О, да харех, не спам! Я уже удочку сломал. А вот, кстати, это хорошо. Оп-! Знаешь, сколько у меня их? Оп! Сколько? Очень-очень много. Ой, мама моя!